Мархатный сезон, лучшее время для отдыха в Удаке и хорошенько отдохнуть. Но такое жилье подойдет, скорее всего, для больших компаний, которые едут в Крым на автомобиле. Это, друзья, дом под ключ. Улица Острет, друзья. И сейчас вам покажу, какой здесь можно арендовать жилье. Первые линии возле моря, там, где сдаются номера, они очень дорого стоят, во-первых. Во-вторых, там шум, гам. И многие компании выбирают вот такой тихий, спокойный отдых в частных домах. По Стоимость двухэтажного, друзья, 7000 рублей в сутки. Стоимость одноэтажного 6000 рублей в сутки. Если вы видите, компании 9 человек, то согласитесь, проще снять дом. За 7 чем? Три номера по 4000 в сутки. Снимаю на широкий угол, друзья, чтобы больше захват у нас был видео. Так, с чего зайдем? Это у нас такой холл, скажем, давайте вот прям сразу с ванной, с начнем. Вот такая здесь, так, светик включен у нас, раковина, все, посмотрите, какое шикарное. Лайк за обзор домов, про которые не знают отдыхающий Так, друзья, ну здесь такая душевая у нас, душ находится, все красиво, все чистенько. Посмотрите, какая красота. И унитаз, и зеленый коврик. Обожаю коврики. Так, давайте идти дальше. Здесь такая комнатка, диванчик у нас расположен. Диван тоже выдвигается, и получается два спальных места. Ну, либо, если хотите, то можно три с ребенком. Вот, друзья, все светло, все красиво. Давайте идти дальше. Это у нас пока первый этаж. Сейчас заходим на кухню, смотрим кухню. Вот такая шикарная кухня в вашем распоряжении будет. Разве сможете вы снять какой-либо номер возле моря с такой шикарной кухней? Ну, тем более для большой компании. Красота, друзья. В доме есть все просто необходимое: это кондиционер, холодильник, микроволновка, чайник. Телевизор, я не знаю, что вам еще нужно. Короче, все есть. Посуда здесь тоже вся, друзья, своя. Поэтому посуду с собой брать не нужно. Все необходимое. Здесь есть газовая плита. Так что у нас здесь... Ну, эти, друзья, тоже разная посуда. Ну, сами видите, насколько здесь красивый интерьер, насколько все... Подобраны цвета В общем, красота Отдыхать вот в таких, можно сказать, люкс-апартаментах Шикарно Так, поднимаемся Вид на гору Лягушка И на горный хребет Таракташ И вот тут у нас начинается гора Ай-Георгий уже И солнышко, кстати, встает отсюда Поэтому встречать здесь рассветы будет очень и очень круто Вот сидя в этом кресле С кофейком вы будете встречать рассвет Ну, давайте посмотрим, какие здесь комнаты Так, свет есть ну такая большая кровать На два человека, думаю, тут вполне хватит С этой стороны у нас так, здесь Окна, ладно, не будем открывать окна Это вершина горы Перчем Ну и здесь, кстати, имеется Прям во дворе стояночка для трех автомобилей Можно, кстати, возле дома поставить Потому что район спокойный не, Все безопасно Так, давайте идем дальше Каждая, видите, комната в каком-то своем стиле выполнена Здесь вот такая комната. Кстати, дивана тоже разглаживается и получается два спальных места. Вот так, друзья. И этот дом стоит всего лишь 7000 рублей сутки. Еще раз задумайтесь, друзья. Номер на берегу стоит двухместный 4000 рублей. Добавить, 3, если у вас большая компания, то то это выгодно, я считаю. Так, ком... следующая комната у нас. Выпаяна вот в таком синем стиле. Жаль, что камера не света сильно не передает вам всей красоты, всех цветов. Вот такие здесь шкафы стоят у нас. Здесь такая прям богатая мебель. Смотрите. Зеркальце вот такое. Ну, я думаю, что вы сами видите. Многие не знают, что можно снимать дома под ключ. Вот такие шикарные и недорого. Так, давайте отправимся сейчас на улицу. Покажу вам уличный дворик. И вот такой Получается летний дворик. Вот здесь расположены топчаны. Здесь тоже имеется кухня. Если не хотите в доме готовить, то можно готовить здесь. И вот такие столики. Все это будет в вашем, полностью в вашем распоряжении. Вот так, друзья. Видите, тут такие у нас разные стоят. Горшочки очень красивые. Тоже есть микроволновка, кулер, красота. Ну и, конечно же, топчаны. Обожаю тамчанчики, можно посидеть. Вот и столики все тоже двигаются покушать здесь. Давайте отправимся в одноэтажный дом, покажу вам, что там. Ну все, заходим в этот одноэтажный дом, посмотрим, что там внутри. Условия ничуть не хуже, чем в двухэтажном. Так, друзья, вот такая большой холм, можно сказать, который плавно перетекает в кухню. Холодильник, кондиционер, все необходимое. Кухня здесь тоже такая шикарная, беленькая, смотрите. Каждая будет своя кухня. Ну, давайте пройдемся по комнатам. Вот такие комнаты будут в вашем распоряжении. Все, что нужно, все здесь присутствует. Так, давайте зайдем в следующую. На территории еще имеется мангальная зона. Сейчас выйдем, вам тоже ее покажу. Стоимость вот этого дома, который сейчас показываю, 6 тысяч рублей в сутки, друзья. Поэтому, если у вас большая компания, еще раз повторюсь, это будет прям очень-очень удобно и комфортно. Но если вы на автомобилях, если вы приехали на такси, либо на ком-то в таком транспорте, на поезде, на самолете, то такое жилье вам вряд ли подойдет. Потому что ходить до моря отсюда далековато. А если вы на автомобиле, то спокойно можно выезжать на загородный пляж. Либо на Феселовскую бухту, либо на пляж Меганом. покажу вам дикие пляжи, куда можно отсюда доехать буквально за 10-15 минут. Так, еще одна комната, которую не показал. Вот так она выглядит. Все уютно, все чисто, все красиво. Так, душ не показал. Вот такая здесь ванная комната. Стиральная машинка тоже есть. Она находится на улице в летнем помещении. И сейчас вам ее покажу. Так, мангальная зона. Вот находится здесь. Во дворе растут у вас цветы, малина, вишня, гранат. Кстати, друзья, крымский гранат. Посмотрите уже, какие плоды. Осенью они будут вот такие здоровенные, это тот гранат, который вы покупаете в магазинах. Но я думаю, что вы точно не крымский покупаете, а какой-то другой. А здесь у нас растет настоящий крымский гранат. Есть казан, мангал. Здесь находится, собственно говоря, летний душ. Если вы в доме не хотите, то можете тут на улице искупаться в душе и туалет. И там находится уже стиральная машинка, где можно постирать свои вещи. Стирка здесь бесплатная. Вот здесь такой фонтан, сейчас он, кстати, выключен. Вот сюда вот водичка бежит, ночью он подсвечивается красиво. И вот здесь находится место для ваших автомобилей. Можно отсюда заехать и припарковать здесь. Цикады уже в Судаке прилетели. Так, друзья, инжир. Увидеть бы эту цикаду не видно. Инжир здесь еще, видите, маленький, не созрел, не поспел. Насколько я знаю, за сезон инжир несколько раз дает свои плоды, поэтому ждем.